Это видео посвящено тем женщинам, которые боятся вступать в отношения, потому что у них уже есть дети от первого брака. Огромное количество семей, которые живут с неродными родителями. Бывают настолько мудрые дети, которые хотят и даже просят, мамочка, выходи замуж, нам нужен новый папа. Во многом от женщины будет зависеть атмосфера в семье в целом и в таких случаях ревности между первыми и последующими детьми не избежать конечно дорогие женщины повышайте свою финансовую независимость что нужно делать чтобы поверить в то что тебя возьмут с прицепом конечно же повышать свою самооценку всем привет и сегодня мы с вами поговорим на такую тему как кому я буду нужна с прицепом да, это видео посвящено тем женщинам, которые боятся вступать в отношения, потому что у них уже есть дети от первого брака. Возможно, даже и не один ребенок. Как же им поступить? Есть ли надежда, что на них женятся? Конечно же есть. Надо сказать, что мужчина, женщину с ребенком воспринимает как нечто целое и неотделимое. И если он уже влюбился в такую женщину, он понимает, что он берет ответственность и за него, и за этого ребенка тоже. Если он по-настоящему чувствует к ней симпатию, любовь и хочет взять ее в жены, то естественно он также ответственно и также осознанно будет подходить к этому ребенку он точно также захочет чтобы ребенок любил его уважал и сделает все возможное чтобы он называл его когда мой папа встретил мою молодую маму, она была хороша с собой, но уже была, как говорится, с прицепом, либо с довеском. С ней был маленький мальчик, которого предстояло воспитать уже моему папе. То есть получается, он прожил всю жизнь с отчимом. Насколько я знаю, мой папа так сильно любил мою маму, что выполнял каждое желание ее сына. Он очень сильно старался и хотел, чтобы этот мальчик называл его папа, покупал ему подарки, возил его на разные мероприятия, занимался с ним и очень-очень много сил и любви вложил в этого ребенка для того, чтобы он прочувствовал, что он ему родной. Многие женщины, приходя на прием, боятся и рассказывают мне такой момент, что они вроде бы и начинают отношения, но у них есть страх как же их будущий избранник будет относиться к их сыну, либо к их дочке. Ну что, друзья, можно сказать, что это новый период в вашей жизни. Вы должны объяснить своему ребенку, если он уже взрослый, если вы хотите об этом говорить, что у него есть настоящий папа, и он всегда был, есть и будет присутствовать в его жизни. А сейчас вы выходите замуж за другого мужчину, и он выполняет роль отца, и любить и уважать его нужно не меньше, как своего родного отца. Но это один вариант. Бывает другой вариант, как был в моей семье. Моя мама, когда вышла замуж за моего папу, она не сказала своему сыну от первого брака, что это его не родной отец. Она сказала, это теперь будет наш папа. А своего папа он не помнил, поэтому он всю жизнь называл его папа. И когда мой брат достиг определенного возраста, естественно, ему сказали, что у него есть его родной биологический отец, и он даже с ним повстречался, но тем не менее мой отец, то есть его отчим, продолжал оставаться настоящим отцом этому ребенку. Точно так же может произойти и в вашей семье. Если вы любите друг друга, то есть огромная вероятность, что ваш муж Ваш будущий муж воспримет вашего ребенка точно так же с любовью, как воспринимаете его и вы. Но для этого женщине нужно, конечно же, создать атмосферу любви и согласия в доме. Если женщина действительно нравится молодому человеку, либо ее будущему мужу, он воспринимает ребенка как данность. Он не разделяет маму и ребенка. Вот они попались ему как одно целое, мама с ребенком. И он уже не отделяет, он любит вас всецело. Расскажу случай, как мы познакомились со своим супругом. Я шла со своим племянником, племянник был маленький, и мы шли с ним по городу. И в этот момент я познакомилась со своим будущим мужем. И он подумал, представляете, что это мой ребенок. И первая мысль, которая пришла ему в голову, женюсь. Потом посмотрел на ребенка, ах да, она же с ребенком. Ничего страшного, я и с ребенком на ней женюсь. Представляете, и каково же было его удивление, когда он подошел со мной, познакомился и спросил, что я делаю в центре города. Я сказала, я вышла купить подарок своему племяннику. Ах, это ваш племянник, какое счастье, произнес мой будущий муж. Но я уверена, я уже видела по его влюбленным глазам, что он готов был жениться на мне вместе с ребенком. Но ребенок оказался не моим родным ребенком, а лишь моим племянником, которому я очень благодарна, что в этот момент он шел со мной. И таким образом я могу себе дать отчет в том, что мужчины однозначно женятся, влюбляются в женщину. И неважно, сколько у нее детей. Я знаю женщин, которые выходили замуж с двумя и даже с тремя детьми и жили долго и счастливо со своими мужьями. Что хочется посоветовать в такой ситуации? Несмотря на то, что на нашей планете огромное количество семей, которые живут с неродными родителями, кто-то живет вместе с отчимом кто-то живет вместе с мачехой люди соединяются и образуют новые семьи в них рождаются новые дети и в основном конечно хотелось бы верить в то что дети в этой семье любимы одинаково конечно бывает по-разному В таких случаях ревности между первыми и последующими детьми не избежать ну это касается и других семьях, где мама и с папой, в общем-то, одни и те же. В данном случае ребенок, а, бывают настолько мудрые дети, которые хотят и даже просят мамочка, выходи замуж, нам нужен новый папа, ну что же ты живешь одна? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, чьи дети так настойчиво просили вас, именно вас, дорогие мамы выйти замуж, найти нам нового папу и быть счастливой. Мамочка, я так хочу, чтобы ты была счастлива. Что нужно делать, чтобы поверить в то, что тебя возьмут с прицепом? Конечно же, повышать свою самооценку, повышать свою финансовую независимость, для того, чтобы не упасть на шею этому новому мужчине самой и вместе с ребенком да конечно любой достойный мужчина будет стараться помогать обеспечивать тянуть и устраивать жизнь и вам и вашему ребенку от предыдущего брака но как говорится на бога надейся, а сам не плашай нужно и самим действовать в этом направлении во многом от женщины будет зависеть атмосфера в семье в целом поэтому ваш выбор если уже вы выбрали какого-то мужчину в качестве мужа сделайте так чтобы он был достойным отцом вашему будущему ребенку для этого вам необходимо само его уважать любить и быть замужем, чтобы все это прочувствовал и ваш ребенок. Насколько вы будете сильно любить и уважать и доверять своему мужчине, настолько ваш ребенок будет себя чувствовать любимым и защищенным в этой семье. И в заключение своего видео я хочу напомнить одну гениальную фразу. Не тот отец, что родил, а тот, что воспитал. Поэтому я желаю вашим семьям любви, счастья, гармонии и процветания. Во многих странах, когда людей спрашивают, сколько у вас детей, они не говорят количество своих личных детей. Они говорят количество детей в целом. Они говорят у нас с мужем четверо детей, говорят австралийцы и канадцы. Потому что на самом деле у нее двое детей и у него двое детей. Поэтому никто не скажет «у меня двое детей», а не скажет «у нас четверо детей». И все дети наши дети. Видео на тему, как повысить свою женственность и как повысить свою самооценку, вы можете посмотреть здесь. Я прикреплю ссылочку, открывайте и изучайте с удовольствием. С вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, какие бы еще темы вы хотели обсудить на моем канале. Я с удовольствием запишу для вас эти видео. Ну что ж, друзья, до новых встреч. Всем пока!